привет ребята добро пожаловать на канал кого не послушаешь все зарабатывают на нфт кто-то купил себе нфт и зарабатывает на изучение английского языка кто-то просто ходит и зарабатывает сегодня мы с вами посмотрим все это как работает на самом деле расскажу о своем личном опыте и расскажу почему вышел с проекта Me Speak и почему вышел с проекта степен смотрите видео внимательно будет много полезной информации в проект Me Speak я заходил примерно около месяца назад я записывал об этом видеоролик тогда я купил себе одного нфт персонажа буквально за 100 долларов самого такого простого который приносил примерно 2 доллара в день позже я все-таки подумал то что я не хочу просто учить английский язык мне мало мотивации нужно чтобы персонаж приносил намного больше поэтому я купил себе легендарного персонажа за 2185 долларов как вы видите сейчас эти персонажи стоят примерно на 30 процентов дешевле и давайте все, я это покажу не только на словах, но также на деле. Вот тот самый персонаж, тот первый персонаж, которого я покупал, я примерно его продал по такой же цене. И как вы помните, я покупал еще одного персонажа своей девушки. Да, моя девушка почти отбила уже все свои вложения, там осталось буквально 5-8 дней. То есть, если бы вы заходили буквально месяц назад, вы бы уже почти окупились. То есть, зашли в этот персонаж и все отбили. По итогу с этого проекта я вышел с плюсом примерно на 220 долларов всего лишь почему, да потому что ребят, я начал смотреть на токен L-Star, который от Let Speak, и я смотрю то, что он постепенно начинает падать, плюс у них 30 мая было обновление, которое как по мне не очень таки хорошее, потому что если у некоторых ребят было несколько NFT персонажей и кто-то мог учить английский язык на одном персонаже, на втором персонаже, все это закреплять, так скажем повторять, то теперь такой возможности нет и если у вас как бы будет несколько персонажей, то они просто объединяются все по опыту и так скажем придется еще больше учить английского языка если у тебя как бы от одного персонажа там мало запоминаний то как бы на втором ты это уже все закрепить не сможешь придется создавать новый аккаунт новый кошелек но это так скажем уже такие вот э, мелочи вчера я своего персонажа продал легендарного за 1430 долларов и могу вам сказать то что здесь слабовата ликвидность то есть мало людей новых заходят продаются персонажи очень слабо то есть мой персонаж стоял примерно полтора-два дня э, пока он продался я еще вчера постарался немного после спекулировать. Мне стало интересно, сколько можно заработать на ментах. Я купил самые дешевые, грубо говоря, два анкомоновских персонажа. Просто их между собой заметил. И как видите, вот нулевой персонаж, которого вы заментите, он будет продаваться примерно по 79 долларов. Обойдется он вам э, за один мин примерно 55 долларов. То есть чистыми здесь получается около 20-25 долларов с одного мента. Но опять же, если вы на самом деле имеете два персонажа, они у вас просто есть, то мин отчасти да как бы выгодно там плюс 20 долларов на ровном месте опять же не знаю что будет после второго третьего мента я попробовал только первый мин мне лично это ну не особо зашло как бы знаете если изначально я заходил сюда чтобы изучить английский язык но потом когда я попользовался приложением я увидел как это все работает да слова учить прикольно но проходить дорожную карту когда я вообще как бы нулевой просто э, в английском я в школе учил просто немецкий то для меня это как бы сложновато плюс я потом заметил то, что окупаемость падает. Если знаете, я покупал изначально за 2185 долларов, а потом ты видишь, как цены просто начинают падать, плюс окупаемость у нас постепенно падает. Чтобы вы понимали, я когда заходил в Let me speak, примерно я в день зарабатывал по 30-32 доллара. Позже как-то смотрю, начиная уже 28, 25, 24. И в последние дни я вообще зарабатывал примерно по 20 долларов с одного персонажа. И я подумал, то, что это мне не выгодно, лучше я скину пока, это еще актуально. То есть по тому рынку, что есть. И да, я скинул на самом деле, но опять же повторюсь, было довольно-таки сложно скинуть. Два дня персонаж стоял, грубо говоря, по самой минимальной цене. То есть покупателей как и таковых здесь нету если брать анкомоновские персонажи да, здесь и проблем нету, я смотрю они быстренько заходят и улетают опять же, если нулевые менты более-менее хорошо, ну, в целом, хотя бы они продаются, хоть какая-то ликвидность на эту штуку есть, в общем, с Me Speak разобрались, по моему опыту могу сказать то, что приложение вроде как интересное, слова, по крайней мере учить можно, если вы хотите реально как-то себя замотивировать, пожалуйста берите самого вот этого вот минимального возможного персонажа, окупаемость там буквально на 20 дней, но Опять же, смотрите на количество визы, потому что дни визы можно потом продлевать. Это уже все внедрили, но как бы, опять же, легендарного я лично бы, возможно, не покупал. Окупаемость здесь на данный момент около 60 дней, плюс непонятно, что вообще будет спустя 60 дней. А рано или поздно у нас вот этот вот график уйдет все равно ниже 20 центов. Да, пока вот даже на Мекси видна поддержка на 50 тысяч долларов. Но, ребят, давайте будем честными, что такое 50 тысяч долларов для большого приложения. так как по мне, вообще полная мелочь, поэтому продавить вот эту вот поддержку, как по мне, будет не так уж и сложно, поэтому в дальнейшем это да, по-любому будет вот такое вот постепенное плавное снижение. Будет ли это сейчас непонятно, во всяком случае, я вам рассказал на своем опыте. Я думаю, все понятно, поэтому на этом не будем заострять внимание. Также я выпускал два ролика про GMT, то, что все, как бы степан уже не нужно заходить, потому что вы, вероятнее всего, не окупитесь. Я столкнулся с волной много таких негативных комментариев, сегодня мы с вами их рассмотрим. Вот, собственно, тот самый фрагмент вот собственно тот график который я нарисовал и давайте посмотрим что у нас сейчас на самом деле почти так же как и нарисовал только немного это все отличается записывал я данный видеоролик 2 мая и давайте посмотрим эту дату на графике вот то самое 2 мая и после этого у нас график даже выше не поднимался я говорил то что у нас вероятнее всего та зона поддержки которая была станет зоной сопротивления и даже если сейчас я даже и увидим какой-то большой отскок я не думаю то что что мы поднимемся выше 3,5$. Во всяком случае, я на такой отскок не рассчитываю. И давайте расскажу о своем опыте в игре Stepan. Чтоб вы понимали, что я на самом деле в этой игре был, вот вам и мой скрин экрана с телефона. Покупал я свои кроссовки примерно за 15 салан, заходил в это приложение 19 мая, заходил вот в данный вот месте, и мне показалось то, что логично. Да, мы уже как бы спали, я еще ожидал то, что по GST возможно у нас будет какой-то отскок хотя бы до 4-5 долларов, но как вы видите, да, вот сколько не произошло, Китай выкатил негативные новости, но все мы с вами знаем то, что не новости двигают рынком, а по факту уже все заложено в графике, те люди, которые пишут то, что там теханализ не работает, то, что э, тот же график, йоты и кютума, это полный бред, но сами посмотрите, ребят, циклическая история графики, это отражение эмоций людей, это прямое отражение, то есть вы смотрите на графики, вы понимаете, что там происходило, вот тот же самый э, йоток Посмотрите, нас эту монету запампили в 2017-18, это был хайп, так скажем, на эти монеты. У нас была наклонная зона поддержки, эта зона поддержки в дальнейшем стала зоной сопротивления и все график постепенно ушел на понижение и потом после небольшого отскока уже пошел длительный медвежий рынок. То же самое будет GMT, я, конечно, не знаю, когда этот будет отскок, возможно, мы уйдем сначала там вплоть до э, 0.5 потом уже будет отскок там до доллара полтора и потом дальше. Пойдем, есть это непонятно, но это я да, сейчас не так, даже важно, сейчас важно понимать, то, что вот есть у нас поддержка. Эта поддержка хорошо просматривается, это примерно 0.8, 0.85, то есть вот этот вот диапазон, который у нас пока хорошо удерживается. Как только этот диапазон будет пробит, эта зона у нас станет уже зоной сопротивления. И тут не нужно быть прям э, супер круто умным, здесь нужно просто смотреть на графики, и это все прям четко очевидно видно. Если вы думаете, что люди меняются, нет, люди не меняются, точно так же, как совершали раньше ошибки, точно так же совершают эти ошибки и сейчас. Так вот здесь у нас опять же примерно такой же график по, как по GMT зона поддержки становится зоной сопротивления ну и дальше длительный недвижий тренд. Поэтому по GMT я ожидаю примерно такого же сценария возможно с каким-то отскоком и дальнейшим движением вниз. И чтобы вы понимали, те ребята, которые заходили изначально в степ, но они заходили по 0.1 по 0.05, вы должны понимать то, что они находятся реально в огромной просто прибыли. Да, можно еще как-то запампить, чтобы разгрузиться более-менее по еще сладким ценам Но этого мы уже, к сожалению, с вами не знаем Количество кроссовок на рынке у нас увеличивается Многие создали уже фермы, штампуют эти кроссовки Просто немеренными темпами И понятно то, что нужны покупатели на эти кроссовки Опять же, чтобы эти кроссовки покупали Нужна окупаемость в районе 30 дней Я заходил в этот проект вот 19 мая Как вы видите, вроде как была неплохая точка После просадочки, можно было, так скажем, вот здесь вот зайти Дождаться какого-то отскока быстренько заработать, там у меня окупаемость как я заходил в кроссовок, была примерно 28 дней да, поначалу было очень круто, я зарабатывал около 28-30 долларов, все было прям вообще шикарно, замечательно, но когда был GST, примерно по 3 доллара, то есть здесь все было круто, после того, как он начал постепенно падать на этих вот негативных новостях, мой заработок превратился с 30, буквально там до 10 долларов, и понятно то, что у меня окупаемость начала падать, теперь давайте, собственно, перейдем к аналогичному проекту, это Axie Infinity. Сами видите, то, что у нас произошло вот с этой вот монетой. Поэтому с GST будет примерно то же самое. Я лично, когда смотрел на SLP, я думал, то, что у нас будет еще одна вот такая вот заходная волна, после которой мы уже все просто пойдем на спад. Но нет, здесь уже такой заходной волны не было. Возможно, она будет немного позже и там все-таки будет какой-то отскок, хотя бы до 2-3 долларов, но все равно, ребята, это дальше будет постепенно вот такой вот спад. И если раньше нам надо было иметь один кроссовок, чтобы зарабатывать 30 долларов, то теперь нужно иметь там около трех кроссовков, чтобы зарабатывать те же 30 долларов. Понятно, GST, неограниченное количество монет, их может штамповаться просто безразмерное количество, поэтому оно и постепенно будет падать. Приложение будет расти, но цена соответственно падает. Я думаю, с этим мы с вами разобрались. Теперь давайте, собственно, перейдем в комментариях. Думаю, этот проект еще будет работать долго. Да, Stepan на самом деле это не скам, он будет работать очень долго. Но просто будет, так скажем, падать окупаемость и многие вообще не понимают про окупаемость. Об этом мы немного поговорим попозже. Макс, ты видимо не в проекте степан, не знаешь механику, там все очень грамотно сделано, поэтому теханализ не работает, здесь и сравнение других проектов не актуально. Да, конечно не актуально, сами посмотрите на йоту, на кьютон, посмотрите на GMT и теперь мне скажите, что это не актуально. Везде эмоции одинаковые, многие люди как запрыгивали в йоту, как запрыгивали в кьютон, то же самое запрыгивали и GMT. Я уже сказал, это отражение эмоций, все всегда одинаково, поэтому рынки ходят всегда примерно одинаково. Следующий интересный комментарий, почему ты не сравниваешь? сравниваешь GMT, например, с Infinity. У хорошая дорожная карта, разлог конца года, многие ждут по 10-50 долларов. Сейчас, ребята, не тот рынок, чтобы ждать вот таких вот огромных иксов, если рынок дает, надо уже забирать. Опять же, заходил fit FitFi, он не давал, почему я не забирал, но рынок не тот, сейчас не нужно ждать больших иксов. Если рынок дает, там 200-300%, надо забирать, потому что, вероятнее всего, он уже больше не даст, и дальше просто засадят, и будут вот так вот просто потихоньку сволосы выжимать деньги, и вы там будете Будете уже где-то не продавать, поэтому сейчас рынок не такой, и ждать 10-50 долларов, конечно, можно, но опять же, надо, чтобы биток прям конкретно развернулся, да, он сейчас дает какой-то отскок, но опять же, э, откуда мы знаем, вдруг это просто такой вот отскок, чтобы там загнать как-то в медвежью ловушку, так, да, чел, но для начала проверяй инфу, перед тем, как людям ее подавать, норм кросса стоит 16 сален, 1400 долларов, они будут приносить около 50 баксов, соответственно, 50 умножить на 30 равно 1500, где они не купят за месяц ну давайте с вами разбираться я выпускал ролик реально 2 мая как мы уже с вами разобрались на то время реально хороший кроссовок стол примерно 1400 долларов и по факту он должен был окупиться за один месяц сейчас мы с вами видим то что вот у нас прошел один месяц человек покупает кроссовок за э, 16 салан 1400 долларов мало того что здесь у нас цена на кроссовки была 16 салан а сейчас она примерно около 7 8 салан то и сама салана у нас примерно по в цене около 40 процентов то здесь вы уже получили просадку теперь давайте посмотрим на график GST и посчитаем возможно ли было зайти в этот проект и окупиться за 30 дней с текущих вот отметок здесь у нас кроссовки нормальные стоили примерно полторы тысячи долларов этот кроссовок у нас приносил примерно 10 GST в день что по курсу составляло примерно около 60 долларов да круто если человек фиксировался каждый день молодец 60 долларов за так скажем первые сутки в он заработал. Уже через 10 дней у нас GST ставили стоить 5 долларов. То есть, заработок у нас стал 50 долларов в день. И зарабатываем мы те самые 10 GST. То есть, ничего больше мы не зарабатываем. То есть, 10 GST как зарабатывали, так и зарабатываем. А уже спустя еще дополнительно 5-10 дней мы зарабатываем не 50-60 долларов, а уже вообще 30 долларов. Потому что курс GST упал до 3 долларов. То есть, получается, изначально, когда мы сюда заходили, у нас окупаемость была 20 25 дней, но уже через 15 дней окупаемость у нас выросла, сами посчитайте, до 50 дней, то есть уже ну такое 50, да, непонятно. В это время у нас, опять же, я повторюсь, падает цена на кроссовки, то есть если мы их покупали за 1500 долларов, то они начали стоить примерно по 800 долларов, уже вот на этом вот моменте, где я собственно и заходил. Ну и дальше, как вы сами видите, сейчас G10 торгуется примерно по 1,16. 16. 1,16, сами посчитайте, это примерно 16 долларов в день мы зарабатываем с кроссовка, который покупали за 1500 долларов. А теперь посчитайте, сколько окупаемость, примерно около 100 дней. И дальше, если курс GST будет падать, окупаемость все будет расти. И непонятно вообще, выйдет ли этот человек когда-либо в безубыток, или там отобьет свои личные деньги. Да, возможно, спустя год э, отобьет, там, спустя 100 дней. Если, конечно, сейчас GST отрастет, все окей. Поэтому тот комментатор, который писал, то, что за 30, дней можно спокойно купиться. Нет. Если вы заходили в начале мая, это было сделать практически невозможно. Если бы вы, конечно, минтили кроссовки, если бы вы заходили в сеть BNB, там вообще были очень выгодные менты. Если вы минтили буквально за 900 долларов, продавали кроссовки за 4000 долларов, это понятно, надо было просто все вовремя выкупить. Но здесь это уже просто сделать нереально. И теперь кроссовок стоит уже не 800 долларов, как и стоил вот в данном вот месте. Теперь он стоит примерно около 400 долларов. Поэтому делайте выводы сами. Я лично, когда зашел в степен, Stepen я вам уже показал свои транзакции я продал свой кроссовок за 9,5 сала но ушел еще по более-менее нормальной цене плюс я каждый день ходил зарабатывал просто на пробежках и небольших и на обычной ходьбе и по факту просто вышел в ноль с этого вот самого приложения с приложения степан с летмиспик вышел примерно в плюс 200 долларов прибыли вот такие вот результаты у меня, ребят, получились рефералочки нет вот и степан говно была префералка, рефералка, так бы расхваливал на самом деле... Реально крутое приложение, в том плане, что я вот постоянно сижу за компом, я хоть тебя заставил выходить по вечерам на какие-то пробежки, на турники. То есть, да, это реально круто. Но когда ты видишь то, что твой кроссовок дешевеет, когда окупаемость просто с каждым днем падает, ну, это не вообще не айс хорошо. По Литмиспик также вам рассказал, все результаты показал. Я вам показываю, ребят, правду, то, что происходит на самом деле. Не заливаю, так скажем, говно в уши, как это делают на других каналах. Возможно, я просто такой неудачник и захожу как-то не в время, возможно, так и происходит с большинством людей. Поэтому ставьте лайки, пишите любое свое мнение в комментариях. Будет интересно почитать, что вы думаете по этому всему поводу. Всем профита, всем удачи, всем мира, добра и всем пока. Также не забывайте подписываться на канал.